Раньше я бежал и все время уступал кому-то дорогу, а тут такое приятное событие произошло. Бегу это я и еду, а мне говорят: а не надо ли нам дорогу уступить? И наступил этот момент, я говорю: да, да, уступите мне дорогу, я вас обгоню. О, Олег, да, здорово. Я что тебя вижу уже, я уже пятый раз снимаюсь в твоем фильме. Пятый раз. Я уже должен какую-нибудь Оскар получить. Оскар. Да. Получишь медаль на финише. Попроси, чтобы мои инициалы на ней выбили. Так, Ольгу мы тоже обгоним. Папа, папа, па Да, да. Ну и 13-14 километров. Скоро заживешь свой первый гелек Серёга говорит, что нужно есть. Не нужно ждать милости от природы. Ешь пока еще до того, как проголодался. А на беге это по-другому звучит. Нужно подпитывать энергией, никогда у тебя баки пустые и бензин в трубопроводе пересох. А когда он приближается уже, по времени, короче говоря, примерно. Серега, как ты говоришь, 100 килокалорий в час на низком пульсе? Да. 100 килокалорий в час на низком пульсе и 200 на высоком пульсе. 200-300. Вот расчет питания, какой должен быть. Сплошная математика и ничего личного, кроме вкусов, которые вы предпочитаете. Вот, пошли одидастские враги. Я забыл снять сначала, не успел нажать. Вот так. Блин. ой, ой. Как-то прям ощутимо. Ощутимо. Не просто. Как это там, Серега? Чего? Тебя девчонки догоняют, не срамись! А Давай, прыгай, быстрее. Так, да Это я смеюсь. Девчонки, которые в этом трейлере участвуют, зачетные. Это из тех, которые потом коня останавливают И куда там, с избой И избы поджигают, да, чтобы да, потом да, В нее войти да, О, Владимир Открой свой секрет Мы же тебя обгоняем уже пятый раз И смотрим, идем Бежим, идет человек Ну, думаем, ладно, не спеша идет Обгоняем Потом смотрим, он опять впереди нас Ты не срезаешь нигде? Да, это секретный Он такой же. Телепортируется он каким-то Макаром. Это последний овражик. Серег, как ты там идешь? Да, это последний. И здесь все сухо, здесь нет никакой грязи. Главное только аккуратно. А может не последний? Нет, не последний. Последний был другой. Опа. Ух. О! Не помню сколько! Что-то до хрена! Фух. А, похоже все или не все? Надо спросить. Я знаю, что я точно не займу здесь. Первое место по прохождению. Максим, что я могу занять? Первое место по видеообзору Каскад Челлендж. Продолжаем. Опа. Ой-! Что-то я вот этого не помню. Было, было. Вот такие эти ветки. Нет, что-то новенькое. Кажется, дерево повалило. Дерево повалило. мне меня еще флажок цепляется. А -а -а. Тут осторожнее эти самые. Дубины. Ой-о! Вот, а а -а а -а -а да, что-то поменялось немного. Как, кажется, кажется, что они стали круче. Паня провалится. Вот так я, помню, поднимался, и там ребята стояли сверху, как ангелы. Фух. Где же эта рамка? Рамка, черт побери. Бедрышки-то мои того уже. Напряглись, а? Ура! Последний. Это, похоже, последний останется сейчас впереди. Фу. вот здесь я не мог с разбега запрыгнуть. Вот такой тавражик. А -а -а. Да, аккуратненько. Одна рука занята, не соскользнуть. Ой-ё. Старость, не радость. Так, точка для разбега. о па е е е е е е е о повтори, понравилось. Ты почти как видишь, раскинь руки в стороны. Йо. Вот мы прошли один-то одинакович, надо пешком пройтись, мне кажется. В этот раз я применил новую технологию. Значит, я все время подписывал. Маркером свои батончики и гели Вот, мой номер А тут Миша на брифинге сказал Наклейте пластырь и подписывайте Я думаю, нахрена пластырь клеить? А потом понимаю, что иногда они такого цвета Что маркером надо подписывать Одни черным, другие красным Маркер с собой таскать А ликопластырь я так и так ношу И по любой ручку можно нарисовать И тут до меня доходит Как не запутаться, в каком порядке гели есть А я их там типа разложил по правилам. Гей-батончик. Один там на 50 километров, второй на 40 по вкусам. В общем, ну, чтобы вообще кайфово мне было, как меню в ресторане. Я вот взял, подписал сверху номер, а внизу внизу километраж. Видишь, да? Так, ладно, все, у меня торопит. Да побежали я потом. Да, ну и вот, и в общем вот так вот. Но здесь есть одна фигня, как говорится. Положил ты это все в карман, но на ощупь-то как узнать, как, какой номер там написан. То есть, когда надо все достать, посмотреть номер, и потом ты его убираешь. Сейчас мне повезло, я сразу достал нужный гель. Вот. Но вот, когда будет участок автономки 40 километров, я понимаю, что эта тема мне пригодится. Достал батончик, смотришь, не то. Рано еще. Ну и в таком духе, в общем. Сейчас буду кушать. Первый брод. Я очень хорошо помню, что... Я думал, как его переходить, и снимал ботинки, но здесь чистейшая вода просто. Я не буду пропустить камеру, потому что она у меня без бокса. Бля, как, прошу прощения за мой французский, как хорошо, а? такая прохлада просто. И вот здесь этот джакузи, в котором мы лежали, жалко, что сейчас в один круг. А вот на этом камне я переодевался. Опа. Опс. А Да-да. <laughs> а. Вот здесь надо аккуратненько, потому что со всех течет вода. Все верёвка, это развезло. Верёвка, верёвка, верёвка, что? Там. Не, нормально. Я... Да, кстати, вот классно веревку сделали. Это суперски, чтобы можно было подняться девчонкам. А вот про... вся трасса была в прошлый году такая. Вся почти. Так, ну что, надо почавкать немножко да, ботинками. Почавки, потому что видно что прям вода прикольно наступаешь вода из них уходит слушай мне очень понравилось быстро сохнут единственное что вот стали рваться а прошли-то всего ничего с другой стороны Мэтфокс, я не помню Мэтфокс у них груд один прошел Ну, только трейлы зимовник бегаю вот да. И вот, стова, столе, вот, мокрое, вот, со всех вот Да, да, да, да. сосед вот течет, стекает. Ну что могу сказать? Если считать, что пост насчет ту его хуче народу, то мы вообще очень хорошо бежим. Но пока это не гарантирует нам серебряную лесу. А мы с Сережей очень хотим серебряный на лесу. Сереж, ты хочешь лесу? Да, хочу. Да. Ну хочется. Мы все сделаем, чтобы ее добыть. Не знаю, правда, мы разгильдяя. Я бы добавил себе другое слово. У меня самый главный финиш. Да, у Сережа самый главный финиш. Третья попытка, это, конечно, я восхищаюсь. Третий раз он прилетает из Америки. Блин, я готов отдать ему свои кроссовки, чтобы он финишировал. Нормально. Но тут вопрос в том, что никаких случайностей. Это трейл тут не асфальтик можно может все что угодно случится но лучше бы этого не случалось лучше все шло по плану В году, вот здесь, колено, у тебя уже да так быстро часа понятно вот девушку очередную обгоняем меня всегда блин я думаю зачем они что -то? зачем ну ты рано начала думать татьяна татьяна да. Рано начала думать, еще всего 15 километров. 15 15, да. Нормально? Нормально? А что ты будешь на 85-м делать? О чем думать будешь? финишировать а? Финишировать. Финишировать? Это вот, молодец, а. Ну что, удачи тебе, давай, всего да. хорошего. Так, вот, новый бродик. Нас тут предупреждают. Сумки можно не снимать, просто чуть переподними. Поскается. А -а -а. Так, ну, и, короче говоря, ладно. Я ее выключаю. Жалко мне камеру череп. Все. Вот. <laughs> вот так мы идем. И здесь не. Не знаю. Осторожно. Хотел в попу хотел в попу тебя толкнуть. Оп, ай! порстый! Тут какая-то коряга! А, Удачная вышел! Но мы не торопились, потому что там очень хорошо охлаждается вся нижняя часть тела. Это для мужчины полезно. Главное не переохладиться. Его... Вот. 18 километр Там, Китикша. Соленые огурцы, конфеты, арбузы. Вот Я еще не ел арбузы. М -м -м. вообще шикарные арбузы. Как бы стоял бы здесь, ел бы. Давай. Я боюсь за последствия, девчонки. если останусь. станусь. Многие Миша, яблоки. спасибо за арбузы. Отдельные, за такие вкусные, не какие-то зеленые, жесткие, не сладкие, а об, об, обалденные арбузы. Просто. Серега, он такой, все, все новинки, все новые тенденции. Читает журналы, усваивает. И он мне тут побросил идею такой говорит, я в этом году побегу на гематогене. Я говорю, в каком смысле? Говорит, вместо батончика буду гематоген брать. Вот, я такой думаю, серега это знает, что делать, и тоже заставился гематогеном. Но я его решил, <coughs> как жевать на мармеладке, не есть там гематоген целиком. А вот захотел себе чего-то, достал гематогенку и пличку отломил. Гематоген бывает разный, сейчас делаю кому не лень, я выбирал гематоген по мягкости чтобы он был мягенький и вот видно написано пер 1.30 то есть мне его надо кушать частями до 30 километра вот примерно такая короче говоря тема с гематогеном черока а как гематоген и там еще хорошо там есть белок белок там сахар глюкоза углеводы и даже жир, мне кажется, немножко присутствует. В общем, да, берите на вооружение, да, с орехами лучше брать гемотоген. А, с, с орехами. советуешь? А я еще взял с орехами. С орехами я вообще не помню. Я тебе дам. Да, после финиша. Да, вот так вот. Такая фишка. И еще один момент я упустил, я забыл сфотографировать весь тот набор питалов, который беру, и не переписал его. В итоге. А для чего это нужно? Чтобы понять, что ты реально за гонку съел. То есть ты анализируешь гонку, да, вот я так пробежал, такой результат, и мне понадобилось столько, потому что, блин, на 100 километров тащить столько батончиков и гелей, вроде он на 50-40 грамм, ты 10 штук взял, уже полкило лишнего веса. Вот. И это серьезно снижает скорость. Поэтому вот такая, такой момент нужно учитывать.